А, друзья всем привет в общем не дает мне покоя <смех> вот эта штука как ее правильно назвать я не знаю в общем хочу ее запустить так чтобы она все-таки хоть как-то сама вращалась кто-то там уже пишет в комментариях токарный станок нет мужики будет просто станок если стоит токарный патрон это не значит что он будет токарным хочу его запустить Наверное, буду использовать вот такой двигатель от стиралки с регулятором оборотов он 350 ватт 17 с половиной тысяч оборотов в общем этот шкив 100 150 этот шкив 112 маленький в общем, нужно сюда сделать максимально большой шкив, поставить максимально возможный, который сюда можно установить. Будет он самодельный. В общем, сейчас покажу, я уже все придумал. А сюда нужно изготовить шкив максимально маленький, который можно сюда сделать и воткнуть. В общем, здесь будет шкив на 240, здесь будет шкив на... 50 если э, редукция редукция получится значит 50 и 240 это понижение будет э, в 4 и 8 раза соответственно 17 тысяч делим на 4 и 8 получаем где-то 3600 оборотов на максималке будет вращаться патрон соответственно регулятором убираем выходит на минимум. Сколько будет минимум, я не знаю. У меня нет вот этого прибора, как он там называется, который обороты меряет. Напишите в комментариях, я может закажу, потому что понятия не имею, как он называется. вот 3600 на максималке. Если использовать этот шкив и шкивок на 50, и шкивок на 150, будет где-то примерно понижение в три раза, да? Соответственно, и максимальные обороты будут 5 800 Мне обороты не нужны. Мне чем меньше, тише он будет работать, тем для меня удобнее. Давайте сейчас снимаем этот шкив и сюда ставим то, что будет являться шкивом. И покажу, как сделать вот сюда шкивочек простой, без сварочных работ, без токарных работ. И он еще будет железным. Интересно, смотрите дальше, неинтересно, ну не смотрите. Погнали. Так, продолжаем. Значит, была вот эта втулка здесь, ее если можно так назвать втулкой. К ней приварил с обратной стороны проставочную шайбу с классики кто не знает мужики это она вот стоит вот здесь вот перед классическим тормозным э, диском ну как вы догадались да что здесь шкивом будет являться тормозной диск но шестерочный мужики шестерочный он здоровый поэтому будем использовать девяточный он поменьше в диаметре, но он прикручиваться будет с той стороны. Сейчас я откручиваю три контрольных болта, контрагающих, которые контрят да, на валу. Все это дело. Здесь было одно отверстие и контрилось оно вот таким вот, я не знаю, такой вот, вот таким болтом под шестигранник. Закручивалась и все. В общем, просверлился, нарезал резьбу и использовал обычные болты. Восьмерочка с трех сторон. То есть добавил два отверстия. Там сделал потай. Сейчас покажу. Сейчас откручу. Все равно мне его снимать. Так, вот они. Потайчики. Вот это было. Я сделал свои. Там, где мне нужно. Приварил с этой стороны. Там, где будут прикручиваться, там, соответственно, не проваривал. И проварил изнутри все это дело. В диске, в диске есть два отверстия. Вот таких вот, да? Под э, направляющую. В общем, на шайбе под направляющую 4 отверстия на 8. Нарезал резьбу. На 10 в двух просверлил э, в проставочной шайбе на 10, прикрутил, просверлил э, э, в диске еще на 8, нарезал резьбу, вот она, резьба, это там, где направляющие. И также нарезал М10, да, и просверлил. Четырьмя болтами М10 будет это все дело теперь э, крепиться. Сейчас затягиваю и посмотрим. На 12 э, или на 14 здесь, да? Я не помню, насколько. Помню на 14. Или на 12. Да нет, это 12. Использовать не буду. Достаточно будет вот, десятки, 4 штуки. Э, они уже у меня готовы. Вот они, мужики. Я их также укоротил по размеру, так, чтобы они не дальше, не вылазили. Дальше, чем надо. Все, сейчас закручиваю. Так, вот, болты срезанные под самое-самое, чтоб ничего не мешало. Сварка. Внутри остается... Да, кстати, вот они, шайбы, которые э, прижимные зажимают подшипник. Здесь есть конус, здесь на диске тоже есть такую вот фасочка и здесь фасочка, да, не конус, а фасочка. Вот. Когда перед тем, как варивать все это дело, бутерброд собрал, собрал бутерброд, вставил шпильку, мужики, вот таким вот образом, сюда предварительно одел на шпильку. Шайбу с этой стороны она вылезла, накрутил гаечку, зажал губы, здесь гайку затянул, и она диск сам себя центровал на тех конусах, они чудесным образом друг друга дополнили, соответственно была прикручена шайба, а это по плоскости ее прижала. Все, сейчас притяну вот эти болты и продолжим. Так, болты тоже укоротил, так чтобы они по максимуму были короткие, чтобы они не торчали вверх. Соответственно, все они проходят мимо тех болтов и нигде ничего никому не мешает. Вот. Что у нас получается? Не знаю, как показать. Крутите, держать телефон. Неудобно. Все, шкив 240 здесь по минимуму получается остается только его вот здесь отдать токарю чтобы он вытащил ручей один ручей шаблончик мужики у меня есть вот такой алюминиевый шкивочек он на 65 он такой же в общем любой ремень с генератора спокойно сюда станет диск он не изношенный, абсолютно толстый. Этого будет достаточно, я уже проверял. С этим разобрались. То есть он еще тяжеленький. И будет как инерция, да? По инерции помогать, не останавливать патрон. Ну как вот на как их называют? Которые ветки дробят эти аппараты. Да? Там маховик вешают а С другой стороны Чтобы была инерция Так точно примерно, я думаю, будет и здесь Вот Давайте Делаем теперь маленький шкивок на 50 Так, ну и первым делом Что я буду брать Две вот такие усиленные шайбы Под 16-й Мужики, болт Шкивок Буду использовать как шаблон. Это шкив из генератора с какого-то. Но ну, он здоровый. Соответственно, наковаленка. Вот так вот ложу. Беру шайбу. Ложу внутрь. Здесь вот есть выемка такая. Вот. Полукругом. Вкидываю болт. И начинаю сюда вот сандалить кувалдой. Ну, попробую одной рукой. Будет громко, мужики. И на верстаке сейчас все прыгать будет. Это делал я на наковальне, ну, ночь. Придаем немножечко форму, вминаю туда. Почему использую шкивок, но он уже дальше не согнет, чем положено, чем нужно. Вот такая получается штука, чашка. Можно проверить. Если маловато, можно будет еще немножечко слегка пригласить. Вот. Вот с этой стороны. Все снимаю. Видите, да? Как-то. Как-то как так. Вот она чашка есть. Вторую делаем аналогично. Хотя я ее уже сделал. Вот она. Теперь надо их вот так, мужики, соединить. Вот таким вот образом. Как показываю. Итак, две шаебухи согнули. Меряем вал. Этот на 15, этот на 9. Он у меня обрезанный немножечко. И я засверлился, нарезал резьбу. Теперь надо же все это дело как-то соединить. Нашел вот такую втулочку. Она железная, но она на 8. Поэтому рассверлил одну из втулок. Где она? Вот она. Вот так вот это дело получилось. Обрезал ее по размеру. И сейчас просверлил ее сверлом на 9. Здесь имеются шлицы. В общем, с одной стороны Немножечко болгаркой выровнял, так чтобы можно было шкив зажимать. Теперь надо все это дело сюда набить. Набивать буду. Сейчас болт зажимаю в тисы. Дачек пол открутил. Магнит снял. Болт ставлю на вал, так чтобы не выскочило не выбило с подшипников и ничего там не сломало. Только так. Насаживаю эту втулочку туда до конца. Так, дальше втулочку набил. И вот сейчас со стороны, где я там стачивал вал, да, втулку тоже чуть-чуть болгаркой снимаю. Так, чтобы видно было вал сточенный. Так, вот так вот это дело получилось. Видно, да? Надеюсь. Наверное. Как показать-то? Все. Теперь сюда. А, сюда наш нам шкивочек сделать, да? Соединить шкив. Соединять шкив буду вот такой вот гайкой. Откуда она? Я думаю, объяснять не надо, да? Видно, откуда она. Это вот нижняя часть, которая закручена в блоке. Так. Здесь внутри снял немножко фаску, потому что она. Как бы ровная, но я, чтобы она глубже чуть-чуть садилась, сейчас покажу. Фаску снимал вот, вот такой фрезой. Она вот ровненькая, и чтобы вот здесь конус, чтобы она более-менее как-то туда хорошо засела. А, кстати, да, я же говорил, да, здесь на 12, вот здесь она как раз на 12. Резьба на 11 проходит, прошелся. Значит, сверлом ровно на 12. Убрал внутри резьбу. Вон ее остатки. Так, теперь скручиваем. Вот так вот накидываем сюда. Должно влезть. Если не влазит, закрутить. Сейчас накину сюда шайбы. Надо повертеть, короче. Одной рукой неудобно. Как-то так. Так, вот так. Завинтил. Получается, мужики, вот такой шкивок. Ровно на 50. Теперь нужно его скрутить. С этой стороны, конечно, можно гаечку прихватить. К шайбе, но я приваривать не буду. Сейчас я ее скручу. Нужна будет еще одна гайка. Вот такого плана. Это... С передней ступицы. Классика. Они есть левые, есть правые. Ну, нам, соответственно, нужно правое. Здесь имеется юбочка. Но это новая. Есть вот такого плана, да, которые заминались. Ну, можно их использовать. Они по плоскости ровные. Ну, я новенькую поставлю. Вот этой юбкой, мужики, вовнутрь резьба один в один. Теперь закручиваю туда. Сейчас в тесы Зажму ключ и, и здесь, вот здесь вот эти грани на 21, то есть под обычный свечной ключ на 21 и затягиваю все это дело. Так, затянул, затянул мужики гайку, зажимал ключ, ставил свечной вот в тисы, не сверху, другим ключом прям протянул, Капец, капитально. Проваривать не буду, но мало ли что. Если что, можно всегда разобрать. С одной стороны просверлился. Нарезал резьбу М6. вот Прямо-прямо вот насквозь. Теперь сейчас шкивок набиваю вот сюда. Таким образом, чтобы ну, винт был со стороны вот этого плоского. Он так плотненько войдет. Он, даже если ржавчину вот это убрать, нет, ага, то он и так оденется, в принципе. Ну, набью сейчас слегка. И поджимаю. Так. Ну, так вот, поджал. Если видно, там болт. Вот он поджался. Это от проворота шкива. А если вдруг ослабнет, чтобы он не выскочил, с торца закручиваю. Вот и этот болтик, он прижимает абсолютно все. Сейчас притяну. Все, вылезет все это дело и вот таким вот образом. Так, ну подключать не буду. Биение, конечно же, есть. Учитывая то, что я его только что сделал в течение, тут я не знаю, 15-20 минут. Но не повлияет на работу. Вот и чуть отпустить и поправить вот эту шайбу, может даже будет все замечательно. Ну, так согнулось. В общем, ремни. Ремни сюда пойдут с генератора. Что сюда, что сюда. Абсолютно любой подходящий, это, наверное, москвичевский. Становятся они, мужики, прямо капитально. Ну, там, соответственно, в клин как показать-то? Там зазора хватает, так как он идет вообще на нет. Здесь тоже проточится. Ширины хватает. Это вот один момент, да? И это, по-моему, Аковский, если я не ошибаюсь. Здесь тоже ширины хватает. Соответственно, все становится под самый верх. Можно использовать будет зубатые ремни. У них огибаемость еще лучше. вот Скорее всего, подберу по размеру, я не знаю, где будет двигатель стоять, подберу по размеру зубатый ремень с генератора. Все, шкив на 50. Я уже говорил, да? Где-то у меня тут Где-то у меня тут высокоточные приборы есть. Сейчас. Не видно. Ровно. Что-то не хочет фокусироваться. Ровно 50. Вот. 50, 240, 4,8. Из 17,5 получаем 3,600. Вот такие вот дела. Все это сделал абсолютно абсолютно быстро. Наверное, будет стоять либо вот так, либо вот так. Ну, это разберемся с этими моментами. Может, даже вот так. Все, на этом все. Токарю отдаю. Будет готово, будем ставить. Ну, а кому понравилось, мужики, идея, это, это, как вариант, обязательно оцениваем. Это можно собирать, я имею в виду датчик прикручивать на место. Как-то так. Всем пока, скоро увидимся.